Сейчас у нас восьмая часть решения задачи D7. Мы получили уравнение в дифференциальном виде, которое связывает, что абсолютное движение нашей платформы, третьего тела, с относительным движением первого тела по этой платформе. Вот у нас эта зависимость. Давайте ее оформим аккуратно, потому что здесь написано много чего. Давайте мы сделаем это вот в таком цвете. Итак, то есть... МС3, 2 штриха, это единственная слагаемая СС3, равняется. Все остальное у нас содержит, ну, кроме вот этого. А, вот свободный член еще. Давайте мы его выпишем. Сначала ФМЖ. А все остальное содержит слагаемое плюс С1, Р, 2 штриха. И давайте выпишем вот этот. Слагаем. Значит, что здесь будет? Вот это останется все с плюсом. То есть, f умножить на вот эту. А что там у нас остается? да Даже квадратный уже не понадобится. m1 синус альфа плюс m2 rA на rA синус бета. Еще вот сюда перейдет, что с минусом вот это. То есть, минус m1 косинус альфа и минус М2РА на РА косинус бета. Все, закрываем фигурную скобку. Вот такая у нас штука получается. Обратим внимание, это у нас все постоянные поэтому мы можем это коротко записать вот таким образом. МС3 2 штриха равняется ФМЖ плюс s 1 R, 2 штриха, умножить на некоторую постоянную. Это какая-то постоянная будет С4, например. По-моему, мы еще не использовали С4 уж точно. Вот такой вид. Ну, или если мы сократим на M, то будет С3, штриха, равняется FG, плюс, давайте это будет С4, то есть вот это вся скобка, умножить на s 1 r 2 штриха. вот мы получили уравнение в дифференциальном виде вот эту зависимость в дифференциальном виде то есть вот это ускорение абсолютно движение третьего тела вот таким образом зависит от ускорения первого первого тела в его относительном движении обратим внимание что теперь что происходит у нас здесь что вот это слога, то есть это движение, то есть вот это ускорение его, оно может никогда не начаться, поскольку я напоминаю, у нас изначально, что какие были данные дополнительные, что у нас в начальный момент скорости равны нулю всех этих движений. То есть, чтобы это движение началось, нужно, чтобы к телу была приложена какая-то сила, то есть у него было бы ускорение. Но вот это ускорение, то есть, если и в начальный момент ускорение будет равно нулю, то движение и не начнется. То есть сила трения покоя будет достаточно, чтобы погасить движение по горизонтали. какие условия? Значит? То есть это у нас должно быть больше. То есть, чтобы движение началось, нужно, чтобы вот это слагаемое у нас было что больше. Нуля. То есть правая часть, не слагаемый, а вся правая часть. То есть вот это движение было что больше. Нуля. То есть плюс s 1 r 2 штриха на C4 должна быть больше нуля. Соответственно. Если мы распишем вот это, каким это образом мы получим, нам надо было найти условие, при котором вот будет движение. То есть C1,3 должно быть больше, чем что? Минус FMG. Или, если это расписать. В данном случае, да, чтобы больше, то есть оно должно увеличить, оно должно превзойти силу сцепления. Обратите внимание, то есть силу трения покоя, чтобы э, тело начало движение. Вот вернемся к графику, которую я показывал. Вы должны не только превзойти силу трения скольжения. Вы должны вот этот порожек еще, сила трения покоя, всегда чуть больше, чем тело трения. То есть вы должны... Превзойти вот эту величину. Поэтому для вот такого нам нужно вот такое выполнение вот этого условия. Отсюда, соответственно, S1. Вот условие, при котором начнется ускорение. Вот этого в относительном движении первого тела должно быть больше, чем минус, что F сцепление Mg делить на C4. Напоминаю, что C4 у меня имеет вид вот такой постоянный. Обратите внимание, это вот эта большая постоянная. Почему постоянно? Потому что здесь все числа а это постоянные числа. Но осталось нам только вычислить, соответственно, эту величину и мы получим нужное нам значение. Давайте вычислять вот эту дробь. То есть вот это условие. Ну и вычислять эту... Не забудем потом поменять знак. Мы получим... скажем, Но здесь вот такие условия. 0.11 умножить на 1240 умножить на 10. И делить. И вот здесь начинается песня. И делить вот на вот это все. Здесь значит F умножить 0,1 умножить на 0,1 умножить на M1. Это у нас было 600. На что там у нас? Давайте мы, наверное, все-таки выделим. чтобы Каждый раз не бегать зад вперед Давайте мы это дело выделим и запишем себе так, махонько, махонько. Вот здесь и это будет 600 умножить, значит, на синус. Ай, извиняюсь. 600 умножить на синус альфа. Это у нас синус альфа у нас 30 градусов плюс. 240 умножить на 1 третью умножить на синус 60 градусов. Это мы записали. Минус M1, то есть 600 умножить на косинус 30 градусов. Минус 240 умножить на 1 третью умножить на косинус 60 градусов. Вот это значение. Мы вычисляем. Калькулятор нам в помощь. Соответственно, давайте займемся пока что здесь. 0,1 оставим. Это у нас была фигурная скобка, чтобы не запутаться в скобках. Давайте ее сохраним фигурную. Здесь у нас что будет? Синус 30, это будет 600 умножить на 0,866. Плюс 80 умножить синус 60, это у нас... Извиняюсь, синус 30 это 1,2, 0,5. 300 плюс 80 умножить на 0.866 минус 600. А вот косинус 30 у нас как раз и будет 0.866 минус 80 умножить на косинус 60 минус 40. Все, закрыли. Соответственно, здесь у нас 1,1 умножить на 1240 равняется... Ну, давайте вычислять. 1,1 умножить на 1240 равняется 1364. 1364 делить на... 300 минус 40 это сколько? 260, 260... Плюс 80 умножить на 0,8,6. Так, здесь одинаковый 80 минус 60 это сколько? То есть, минус 520 умножить на 0,8,6,6. 52 умножить на 8,66. То есть, умножаем 52. Умножаем на 8,66. Равняется 450. Значит, минус 260. Равняется... 190 со знаком минус. То есть получается минус 1364 делить на 100, сколько там было, уже я забыл, 190 и 32. 190 и 32. Это равняется это равняется минус 1364 делить на 190 и 32 равняется 7, 7167 минус 7167. Теперь у нас этот минус здесь стоял с минусом, то есть s1 штрих s1r 2' штриха должно быть больше, чем 716 7, ну, соответственно, там у нас метр в секунду в квадрате. То есть, вот такое у нас условие для начала движения. Давайте сравним с решением. s 2 горизонтальная плоскость шероховата. Вот мы решаем. Вот сила трения. Найдем силу трения. Для определения величины n составляем по оси y n y 2 штрих c равно тогда дифференциальное уравнение примет вид Больше. Вот оно. Ну, все Вроде бы все то же самое, но у нас решение вот так вот резко оно отличается. Минус F сцепления. А, вот правда я совершенно забыл. Здесь у меня надо было конечно научить... А, 0.11 у меня вот оно здесь. А почему они увеличивают это? А, при силе сцепления. И здесь конечно же тоже присутствует сила сцепления. Да, согласен. Но это нам такую разницу не дает. Давайте будем Исправлять где ошибки, с которыми я по крайней мере согласен. То есть это нам дает 0.11 правильно. Потому что я рассматриваю пока это в покое. Состояние покоя. Что там дальше было? F сцепление здесь Mg у нас есть. Это у нас M1 косинус альфа минус. Минус M1 с косинусами. Значит M1 минус M2 с косинусами у нас где? С косинусами. Вот с косинусами. Минус М1, минус М2. Все правильно. А здесь что? А здесь плюс и минус. А у нас здесь два минуса. А здесь у нас два плюса. Ну, минус там у нас переставили знак. Вот с этим знаком нам надо разобраться. В общем, анализ показал, что вот здесь у нас разница. Вот эти знаки. Повторяю, у нас там стоит общий знак минус. Вот у нас стоит общий знак минус. Да, вот не знаю. То есть э, авторы у Яблонского значит, с авторами, они переносят этот знак в данном случае в знаменатель. То есть они вот здесь все знаки меняют. То есть вот это на плюс оба, это соответственно оба на минус. Но получаем, что эти оба на минус поменяли, а здесь у него плюс и минус. Давайте выясним, все-таки мы правильно этот минус сюда влепили. Откуда он у нас здесь взялся? Минус М1... То есть, S1,2 штриха. Вот он, S1,2 штриха. Вот он, S1,2 штриха R. Ну, вот он переходит этот с минусом. А вот этот товарищ с плюсом. Да, тысячу извинений. Вот этот плюс я... Вот этот минус перешел сюда с плюсом. Я и зевнул. Соответственно, исправляю ошибку. Где у нас получится? c 4 Вот это, То есть, косинус втор... с массой 2... Косинус массы 2, вот он, он должен быть у нас с плюсом. Это, по идее, да, еще здесь будет общая 0,11. Я, кстати говоря, совершенно и про это дело прям и забыл. Значит, здесь у нас будет 1,1 на 1240. F сцепления нет, оно касается только вот этой части, оно касается вот этой части, извиняюсь, вот этой части, вот здесь закрывается вот эта скобка, а это у нас без F сцепления, да, да, это у нас без F сцепления, да, вот это без F сцепления, то есть правильные расчеты будут выглядеть так, наверху у нас в принципе все правильно. То есть, остается 1364. А внизу у нас что происходит? 300 плюс 80 на 0,86. То есть, вычисления будут такими. Значит, наверху будет у нас 1364. Знак минус я здесь не поменял. Я только этот поменял. Поэтому общий знак у нас должен быть отрицательный. Значит, 0,11 умножить на... 300 плюс 80 умножить на 0,866. И значит здесь у нас что будет? Минус 600 умножить на 0,866. Умножить на 0,866. И плюс значит, сколько? 280 умножить на, ну, на одну вторую. То есть это равняется... 1364 делить на 0,11 это у нас будет 80 на 866 ну, давайте 80 умножить на если уже осла съел, кому оставляешь хвост 692 и 8 то есть умножить на 692 там было да? плюс 300 992 и 8 992 и 8 минус 600 умножить на 0,866. Минус 519,6. Минус 519,6. И плюс 40. Это равняется 1364 делить на ну, давайте 992. 992 и 8 умножим на 0. 11 это равняется 109 и 208. 109, 149, 149 еще вот это 40, 149 и 08 сколько там или 208. 208. 149 и 208 минус 519 и 6 это равняется. Ну давайте. Значит так, что у нас здесь? 149 208 минус 519 и 6 равняется минус 370 392. Минус 370 392. Ну то, что знак минус, это как раз таки хорошо. Я напомню, у меня знак минус. Вынесем знак дроби. Значит, получается... 1364 делить на 370 и 392 равняется 3683 минус 3683. Ну опять расхождение, насколько я помню, правда уже не такое катастрофичное. Итак, чтобы тело сдвинулось платформа, нужно чтобы ускорение превысило вот эту величину. Итак, да, 3683. В решении у нас фигурирует 305 метр в секунду в квадрате. Ну, давайте рассмотрим э, окончание задачи в следующей части.